Значит, существовал план Ленина. Союзное государство, не феррадивное, а союзное. У нас была не федерация, у нас был союз советских социалистических республик. Первоначально даже предполагался союз советских социалистических республик Европы и Азии. То есть, федерацию даже тогда не создавали. Была, как говорится, определенный момент, когда села Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, это с 18 по 24 год, как самостоятельное государство. Потом он носил статус союзного государства. Но был другой план, на который Владимир Ильич сказал, что Иосиф Сырёнович торопится. И у Владимира Ильича есть фраза, что высшим, образцом государства, является государство унитарное. Но мы забываем ситуацию четвертого года. Тогда мир представлял собой тандем, митрополия-колонии. Небольшое количество государств империалистических и остальной мир поделен на колонии между ними. Там между Англией, Францией, Бельгии, Штатами, Испании и так далее. тому подобное. Все остальные были колонии. Все Африка, Индия, Латинская Америка, все были колонии. Но, хотя пять государств Симон Боливар сумел освободить, но от колониальной зависимости, но это все равно были тогда уже полуколонии. Значит, и вот тогда Иосиф Сестренович предложил очень правильный план, что каждое национальное образование входит в состав Российской, Советской, Федеративно-Социалистической Республики, пока еще, на правах культурных автономий. Естественно, этого касалось и тех уже федеративных образований, которые были внутри Российской Федерации. Что это означало? Это означало, что люди входят в территорию, они могут разговаривать на своем языке, писать письма, книги, вести судопроизводство, образование на родном и на русском языке. Но никаких политических структур национальных создаваться не должно. Структуру управления. Тогда Владимир Ильич сказал, что Иосиф селенович торопится, потому что весь колониальный мир смотрел на то, каким образом новое пролетарское государство будет решать национальный вопрос. Сегодня этой ситуации нет. Сегодня нет колоний. Сегодня право нации на самоопределение превратилось в дубинку в руках буржуазии. Она, пользуясь этим принципом, вносит разлад между народами, населяющие ту и иную страну и они начинают резать друг друга. Поэтому право нации на самоопределение свою актуальность потеряло. И вот э, до сих пор, э, как говорится, стоят, а в каком случае э, подтверждается территориальная целостность того или иного государства? А в каком случае оно должно, понимаешь, предоставить автономию или федеративное устройство тому или иному государству? тому или иному национальному образованию. Поэтому при создании будущего советского государства это государство, безусловно, унитарное. Потому что ни одна национальность не имеет права на, собственно говоря, создание отдельного какого-то государственного образования. Все граждане единого государства, все пользуются одинаковыми правами и несут одинаковые обязанности. И рост того культуры, или не рост культуры, или рост не культуры, это все, извините меня, блудословие. Потому что каждая национальность имеет право разговаривать на своем языке, писать книги, ставить спектакли, вести судопроизводство на государственном языке и на национальном языке. Но единая структура власти, советы трудящихся, депутатов трудящихся, единый Верховный Совет, единая коммунистическая партия, без деления на национальные партии. Все единое. Все в рамках единого унитарного государства.